Уважаемые читатели и коллеги, добрый день! Мы в Швейцарской университетской клинике оперируем сегодня пациенту с распространенным экстрагенитальным эндометриозом. У пациентки отмечается эндометриоз восходящего отдела толстой кишки. Мы видим приводящие петли подстольной кишки. Она поражена эндометриоидным инфильтратом. Купол сюда вовлечен, аппендикс. И этот инфильтрат, видите, насколько он большой, распространяется и на восходящий отдел. То есть наша цель сейчас выполнить... Так сказать, правосторонней гемиколэктомии с наложением анастомоза а, или трансфер за анастомоз бок в бок. То есть вот эта цель и задача ликвидировать эту проблему у данной пациентки. Я хочу показать анатомию. Вначале да, мы видим здесь 12-перстная кишка, так как у нас не рак, то нам высокую регирования сосудов не нужно. И мы видим о том, что отходят как раз артерии, колики небольшие от, от, от срединной ободочной артерии и от артерии илеуколик. Мы тугу эту сохраним и мы непосредственно пересечем сейчас артерии, которые подходят к этому участку. Сделаем диссекцию и далее будем уже мобилизовывать непосредственно весь фланг восходящей кишки. Для этого я взял аппарат Легашу и аккуратно сейчас все сосудики, которые подходят к этому участку восходящего отдела толстой кишки, начинаем и вот таким образом видите я последовательно прям непосредственно вдоль стенки самой кишки максимально сохраняя ей все сосудистые аркады провожу диссекцию и освобождаю сейчас восходящий отдел толстой кишки от сосудов еще раз повторяю что у нас не онкологические проблемы поэтому у нас никаких нет задач по удалению лимфатических узлов вот то есть нам это ничего не надо убирать, мы должны брать только патологический очаг вот, и наложить анастомоз, ликвидировать возможную угрозу наступления кишечной непроходимости, которая у нее крайне-крайне высока в данной ситуации, тонкой кишечной аптероксивной непроходимости. Смотрите, я сейчас подошел до илюцикального угла, вот это у нас место впадения воздушной кишки и пслипуру, вот это как раз сосуды уже артерии или колики, видите, мы их выделили. Вот. Сюда мы сейчас уйдем немножко восходящий отдел подвздошный, да, так сказать, именно я имею в виду чуть-чуть выше, вот эти сосуды нам необходимо пересечь. Учеточник ну, мы визуализировали, увидели, где он располагается, он вот в этом месте вот здесь вот расположен, перестартирует, поэтому четко контролируем, что мы не работаем в этой зоне, мы вот, сейчас пересечем эти сосуды, у нас пилицекарный угол уже будет более подвижный. Вот смотрите, я сейчас пересек как раз основные сосуды и вскрыл брыжейку тонкой кишки. И вот мы сейчас идем туда ниже, делаем более подвижный этот участок, чтобы резерцировать весь патологический очаг и сделать резекцию в пределах здорового тканей. Смотрите, я полностью мобилизовал этот патологический участок. Видите эндометриоз? Смотрите, какой огроменный фильтрат. Мы отсекли от сосудов, отсекли прямо непосредственно вдоль самой стенки. И, вот, и это позволит нам сейчас выполнить уже сшивающими аппаратами отсечь кишку с одной и с другой стороны. И я приступлю к формированию анастомоза. Я взял эндоскопический сшивающий аппарат и теперь пересекает на первом этапе подвздошную кишку, сейчас мы видим, я ее взял вот. и такими движениями накладываем одновременно с двух сторон трехрядный шов, и между ними выходит нож, вот. кишечку пересекли, все у нас очень хорошо получилось, держите. Далее видите скрепочный шов, очень хорошо виден, Подсекаем, до конца пересекаем. Это все, кишка пересечена, вся она у нас закрыта, все хорошо. И приступаем дальше к работе дальше. Хорошо. Я взял еще один аппаратик сшивающий, перпендикулярно ложил. И видите, сейчас мы пересекаем ободочную кишку. И препарат у нас весь будет удален. Подержим. О, так отсекает. Я накладываю первый фиксирующий шов между подвздошной и ободочной кишкой. Это как раз та где будет у нас наложена амстомоз. Видите, тени на ободочной кишке. Вот она вытягивается непосредственно. Сама кишка тонкая. Это такой фиксирующий шов, который позволит нам правильно все делать накладываю сейчас второй фиксирующий шовчик между толстой и тонкой кишкой мы видим и у нас как раз между этими двумя швами вот она будет линия настомоза у нас будет все сейчас чуть-чуть Рабочая зона хорошо сделана с которой мы будем сейчас вот так строиться я сделал коотомию, видите, да, вскрыл толстую кишку. Вот так, она у нас подготовлена хорошо. И теперь перехожу на тонкую кишку. То же самое делаю напротив этого разрезика. Делаю разрезик на тонкой кишке. Значит, я сейчас в сделанное отверстие ввожу бранш эндоскопического шивающего аппарата. Видите, для формирования аностомоз бок в бок, взял синюю кассетку, здесь чуть-чуть поменьше высота закрытия сковок, вот. и буду формировать анастомоз. Я закрываю бранши сшивающего аппарата, видим. наложили, прошиваем и накладываем анастомозик. Завершили. Теперь отщелкиваем и шили две. Вот смотрите, как это выглядит. Вот она шовная полоса, то есть две кишки между собой шили, наложили адекватный широкий нос И теперь мне останется зашить это отверстие ручным швом. И теперь я вам показываю, как я ушиваю как раз отверстие. Видите? Узловыми швами первый ряд. И по второй ряд я здесь наложу непрерывно. Нить, которая рассасывается, это три нолика сделан сделанный из глюкозы. Рассасывается за 30-40 за дней. И таким подобным образом я закрываю вот так вот швов. Давайте не срезать. Вот. Дальше покажу, как буду накладывать второй ряд. Вот я теперь, видите, наложил первый ряд шов. Весь узловой закрыл. И накладываю второй ряд. Прямо начиная с механического шва. Вот он вот здесь его. Закрывая его. Механический шов. И сейчас аккуратно буду переходить на то место, где я Формировал руками, зашивал отверстие И вот таким образом, непрерывным шовчиком, аккуратненько, вот сейчас мы всю вот эту линию с вами сопоставим. Вот так, видите, нежненько. Раз, и все. На этом операцию потом завершим. Вот так, смотрите, как хорошо закрывается. Вот таким образом шовчик. Я покажу уже окончательный вид оперативного вмешательства. Смотрите, окончательный вид оперативного вмешательства, это у нас ободочная кишка, это приводящая подвздошная кишка. И вот мы наложили изоперистактический аностомоз в уголок между подвздошной и толстой кишкой. Все, мы оперативное вмешательство закончили, осталось нам извлечь препарат удаленный, у нее была нижнесрединная лапартомия, мы как раз небольшой разрезик 5 сантиметров сделали, мы извлечем этот участок кишки резекционный из супружной полости. Операцию мы закончили. Искренне -за не ваш профессор Пучков. До новых встреч.